доброго времени суток дорогие друзья с вами лотникова екатерина и корпорация здоровых успешных и свободных сегодня мы подводим итоги 2015 года Ну и как всегда нам есть чем и гордиться по-другому не могло и быть 2015 год мы трудились на славу собственного бизнеса но ну, а в подведении итогов я прошу помочь мне Машу. Вот она уже на вашем экране приготовила сачок, ловить в него итоги. Ну что ж, Машенька, давай начнем. И начнем мы. С публикацией в этом году. Как вы знаете, в Арифлейм есть глянцевый журнал «Собственный мир Арифлейм». Там печатаются очень много историй, очень много рассказов о продукте, рассказов о стратегии бизнеса. В общем, очень полезный журнал. Мы все его с удовольствием читаем от корочки до корочки. Но я хочу отметить, что в мире Арифлейм за 2015 год публиковались наши директора. Публиковались директора, закрывшие новые звания. К сожалению, двое директоров не успели попасть в публикацию, потому что, на счастье, в Арифлейм очень много директоров. Очередь большая, она в журнале на поздравление выделена всего три странички. У нас не попали в публикацию со званием директора, со званием Сапфирова директора. Ну что ж, мы... Посмотрим на них в следующем году. А пока давайте посмотрим, кому же все-таки удалось отстоять длинную очередь и попасть на публикацию. Итак, начнем с конца. Мира Арифлэйм 16-17. И вот Мария вам показывает, указывает на фото семьи, красивые, молодые, здоровые, зарабатывающие в среднем доход в месяц от 75 тысяч рублей, золотые директора. Ребята, это журнал российский. Вот если вы в другой стране, вас будут печатать в журнале вашей страны. Вы нам потом пришлете фотографию. Итак, Евгения и Роман Щербак. Молодцы, ребята, поздравляем. Мир Рифлым 9 10 И здесь опять семейная пара. Да, ребята, семейный бизнес – это про нас. Авла Вадеев, Джахангир, Абдурахманова, Райхана. Поздравляем, ребята, желаем успеха и хотим вас видеть вновь. С новыми званиями. Здесь ребята у нас поздравлялись с новым званием старшего директора. Мира Арифлэм, 7 восьмой год. И вот здесь посмотрите на удивленное лицо Маши. Мы где-то видели уже эту девушку, только со званием золотого директора и только с супругом. Здесь звание старшего директора, и она одна. Почему? Как я говорила, мы начали с конца, поэтому сначала Евгения пришла сама в бизнес без вложений, начала зарабатывать деньги, и их, их семья смогла себе позволить, скажем так, уволить папу с основной работы, и чтобы папа мог присоединиться к супруге и к их семейному, международному, процветающему бизнесу. Вообще, очень часто такое бывает. Сначала приходит она, а потом, когда появляются деньги, он, вообще зарабатывать деньги – это прямая Прямой интерес мужской, мужской части населения, да, так вот он, увидев деньги, четко начинает понимать, что в четыре руки игра пойдет быстрее. Мы любим вас, наши мужчины, и ждем вас, когда вы как можно быстрее присоединитесь к нашему, пока еще женскому бизнесу и превратите его в наш с вами семейный бизнес. Молодцы, ребята, так держать. Ну что ж, с публикациями мы закончили. А теперь давайте подведем некие итоги, обобщим. Итак, за 2015 год команде корпорации здоровых, успешных и свободных присоединилось более 5000 человек. Ребята, это капля в море по сравнению с тем, сколько еще людей хотят найти перспективную работу в интернете, построить собственный бизнес. Люди к нам присоединились из 14 стран. Фаворитами являются Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан Молдова, но ситуация постоянно меняется. У нас появились сильные лидеры из Киргизии, из Польши. И, возможно, эти страны скоро станут лидирующими в наших командах. А нам все равно. В интернете нет границ. И мы рады. Рады всем, кто хочет зарабатывать в интернет, не выходя из дома. Ну, а теперь давайте еще одну цифру. Вы знаете, что в есть карьерная лестница, у нее много ступеней. Так вот, мы посчитали и ахнули. Да, сами в шоке, да, Машенька. Уровни карьерной лестницы были покорены участниками нашего проекта более 25 тысяч раз. Как вы знаете, наш интернет-проект существует с июня 2013 года, и вот эти 25 тысяч раз, это, конечно, мы посчитали всех, кто к нам присоединился с 2013 года. То есть все эти люди в 2015 году покоряли новые ступени. Суммарно получилось 25 тысяч раз. То есть это только за 2015 год. Да, мы сами в шоке. Мы, мы просто в шоке. Ну а теперь давайте подведем итог. Как мы с вами умеем пользоваться продукцией? Ну вы все знаете, что... Идея работы в интернет основана на личном потреблении. То есть идея проста: нас много, каждый просто себе по чуть-чуть, вот здесь на ваших экранах приблизительный ассортимент семьи. Да, там раз в месяц что-то покупается, сегодня шампунь, там, туалетная вода, завтра там еще что-то. То есть с каждого по чуть-чуть, и команда суммарно купила на 1 миллион 870 тысяч бонус-баллов, ребята. Вы, можете себе представить такой объем? Это очень много. Это очень много. И все это на личном потреблении. Оказывается, не надо продавать. Можно просто всем дружно поменять магазин, приобретать для себя. И в итоге, если в российских рублях перевести баллы в валюту, получается с каждого по чуть-чуть, а в сумме 78 миллионов 540 тысяч рублей. Кошмар. Приятный кошмар. 21 миллион 818 тысяч молдавских лей. То есть специально в разной валюте перевожу, чтобы вы сейчас не брали калькулятор, а просто насладились гениальностью идеи. 25 миллионов 651 тысяча гривен. Всем по шампуню, а в итоге 25 миллионов гривен. 366 миллионов 719 тысяч тенге или 20 миллиардов 470 миллионов 768 тысяч белорусских рублей. Вот так на личном потреблении делаются огромные товарообороты. И зарабатываются деньги а вот сколько денег выплачено мы тоже посчитали команде было выплачено 23 миллиона 562 тысячи рублей это российскими рублями что это за деньги ну вы знаете да что если человек делает больше лично 150 бонус баллов он получает 10 процентов обратно в виде денег на свой личный номер от компании да. Также у нас есть за построение структуры от 3 до 22%, от 0,125% до 5% за глубину плюс премии и бонусы. И вот это все нашей команде было выплачено. Я знаю, что каждый в нашей команде получил кто-то меньше, кто-то больше, кто-то очень много. Зависит от его э, сроков. Присутствие в нашей команде, работы в нашей команде, не присутствие, а работы, да? зависит от того, какую структуру удалось создать. То есть, ну, как потопал, так и полопал. Так вот, полопал меньше, кто-то полопал больше, кто-то просто не успел, вчера только пришел и получил только 100 рублей. Но это тоже приятно. Так вот, в российских рублях это 23 миллиона. Это огромная сумма. Если переводим на лей, то это будет 6 миллионов 545 тысяч молдавских лей если перевести на гривны это 7 миллионов 695 тысяч гривен в тенге это 110 миллионов чуть больше в Беларуси хочу в Беларусь, ребята 6 миллиардов 141 миллион тыс, 230 тысяч белорусских рублей ребята, ждите меня в Беларуси я хочу почувствовать себя миллиардером вот кому повезло Я такая маленькая Шутка, маленькое отступление, но я хочу, чтобы вы прочувствовали эти суммы. Вот Маша уже прочувствовала. Она гордится нашими с вами успехами. Она гордится теми миллионами, которые мы с вами заработали. И, ребята, предела нет, границ нет. Все зависит только от вас. В наступающем 2016 году я вместе с Машей от имени корпорации здоровых, успешных и свободных желаем вам счастья. У каждого счастье свое. У кого-то в деньгах, у кого-то в детях. Ну, наверное, у кого-то в деньгах, потому что пока еще не было детей. Но как только появляются дети, почему-то мне сейчас мысль мелькнула, то в детях в первую очередь, потом в деньгах. Неважно, чем измеряется ваше счастье. Важно, чтобы вы понимали это, шли к этому. И если наша корпорация здоровых, успешных и свободных поможет вам стать счастливым, поможет вам заработать денег, поможет вам поправить здоровье, поможет вам быть больше с вашими детьми и любимыми, поможет вам больше увидеть вокруг себя мира собственными глазами, не по телевизору, Поможет больше путешествовать, поможет построить дом, поможет, я не знаю, я сейчас перечисляю банальные вещи, но они действительно многих из нас делают счастливыми. Что счастливое счастливым делает тебя? Вот этого мы с Машей в лице корпорации ЗУЗ желаем тебе. И если ты еще не с нами, мы ждем тебя. Присоединяйся. А если ты уже участник нашей корпорации, не забывай, что у тебя есть прекрасный шанс, поработав в 2016 году, попасть на золотую, на золотую, я вот так вот, эмоции меня переполняют, на золотую конференцию 2017 года. Ваша путевка будет оплачена компанией Арифлейм. Я сейчас не буду вам перечислять, что это будет за мега-конференция, я лишь хочу вам сказать, что ваша путевка будет стоить более 6 тысяч долларов. Представьте себе, какой уровень отдыха, и уровень сервиса, и уровень познания, и уровень эмоций вы получите за неделю за такие деньги. Да, с Арифлэм сбываются мечты. Мечты – это наше вдохновение. И мы ждем вас в корпорации здоровых, успешных и свободных, чтобы осуществить свои мечты вместе с Арифлэм. Пока-пока, друзья. До встречи в две тысячи шестнадцатом году.